Добрый день дорогие друзья, с вами Иван Нумизмат Я хотел поблагодарить вас за то, что мое количество подписчиков прошло планку в 50 человек Я всем проблагодарен и желаю, чтобы эта планка взросла еще выше И мы поднялись до 100 подписчиков А сегодня у нас монета номиналом 5 рублей 1998 года чеканки Монета чеканилась как на Санкт-Петербургском, так и в Московском монетном дворах Начнем с Московского монетного двора Московский монетный двор имеет две разновидности. Различие у них в том, то, что на одной разновидности значок приспущен, а на другой приподнят. Наиболее дорогая монета с приспущенным клеймом Московского монетного двора. За нее вы можете получить до 300 рублей. Со санкт петербургским монетным двором у нас все гораздо интереснее. Было выпущено несколько разновидностей по штампелям. Это такие разновидности, как штампель 2.11, большая точка, штампель 2.12, большая точка. Штампель 2.1 большая точка, штампель 2.21 средняя точка, штампель 2.22 средняя точка и штампель 2.23 мелкая точка. Эти экземпляры стоят около 10-15 рублей в состоянии UNC. То есть различие у них в точках, также немного в листиках. А вот наиболее ценный экземпляр. Это у нас штампель 2.3 по Сташкину или же штампель 2.4 по Кульвенису. Этот экземпляр имеет гораздо большую цену. Главное отличие в том, что у такой 5-рублевой монеты элементы растительного орнамента значительно отличаются. Точка среднего размера, лист справа укорочен, не касается канта. На листах справа и снизу имеется выраженный волнообразный рисунок. Интересен тот факт, что редкая разновидность была найдена лишь спустя 15 лет после появления 5-рублевой монеты 1998 года, естественно. Точной цены на эту монету нет, но она может стоить от 3000 до 9000 в зависимости от состояния. А также при каких условиях она хранилась и подделка это или не подделка. Ну а на этом все. Благодарю всех за просмотр. Ставьте лайки, если эта информация была полезна, подписывайтесь на канал. А с вами был Иван Немизмат. Ждите новых видео. До новых встреч.